Вчера я была на одном мероприятии, и одна женщина пришла туда с ребенком. По, по виду не очень было понятно, какого возраста ребенок. Скорее всего, дошкольник. Это была девочка. И вдруг мы увидели, что девочка плачет. Оказалось, все очень просто. Маме кто-то позвонил. Она взяла телефон и вышла поговорить в коридор, потому что шло мероприятие, естественно, говорить было неудобно. Видео будет про то, как дети не могут находиться без родителей. И почему я на это обращаю внимание. С одной стороны, родителю, наверное, радостно это видеть, что он настолько значим для своего ребенка, что ребенок без него не может. С другой стороны, это неудобно, чисто в том примере, как я привела. Вот. Но дело в том, что давайте разберемся в природе данного явления. И, наверное, начну я с того, что по-хорошему к психологу сходить бы этой маме. Итак, природа данного явления. Ребенок ⁇ это существо в семье, которое самое младшее. Просто по факту так получилось. И когда с мамой что-либо происходит, Дело в том, что примерно до 10-12 лет у ребенка особая связь с мамой, которую многие ученые называют зависимостью. Не будем путать с зависимостями химическими и тому подобными вещами. В иностранной интерпретации, где-то у меня есть видео, есть два термина. Это... Addiction – это и как раз химические поведенческие зависимости. И Depensence вот, – это зависимость ребенка от матери. а вот При рождении зависимость больше и с годами она становится все меньше и меньше. А вот, на чисто физическом уровне, конечно, зависимости уже нет, Грудь уже никто не кушает, но на эмоциональном уровне эта зависимость есть. И э, за, эта зависимость, э, многие думают, что она работает почему-то в одну сторону. То есть мама-ребенок, а мама понимает, когда ребенка кормить, мама понимает, что ребенку жарко, холодно, там подобные вещи. А дело в том, что работает это в две стороны. А мама понимает, что с ребенком делать, но и ребенок чувствует что с мамой что-то происходит и возможно он не понимает что именно он же ребенок но он понимает как маме допустим маме как-то страшно маме как-то неуютно маме как-то некомфортно и как тогда ребенок старается поддержать ее так как он ребенок Самый простой способ поддержания э, родных, и, кстати, я говорю «мама», но это не всегда бывает «мама». Э, дело в том, что есть простой закон. Э, семья – это система, и поддерживается всегда самое слабое звено. Это, возможно, мама, которая в декрете, это, возможно, папа, который, может быть, пьет, гуляет, что-то еще, может быть, и хорошо зарабатывает, но как-то к нему не так в семье относятся. А вот это может быть мама, которая, у которой что-то не ладится, не клеится, и нужна поддержка. Причем поддерживает это, понятное дело, уровень совершенно бессознательный, и взрослые обычно даже не замечают этого, то есть ребенок сам это делает. И это работа системы, это так работают живые системы, Поддержка заключается в переживании, сочувствии и сопереживании. То есть э, ребенок понимает, что маме как-то плохо. И что э, когда он рядом с ней, ну, в принципе, ей как-то получше, и она успокаивается. Заметьте, не наоборот. Мама про это понятия не имеет. И э, когда мама уходит, Ребенок плачет не потому что ему страшно, а потому что мама без него, он не знает, что с ней будет. И когда э, ребенку спокойно, когда маме спокойно, тогда и спокоен ребенок. Помните вот эту рекламу ⁇ спокойная мама, спокойный малыш ⁇ Здесь то же самое. Почему, собственно, я и сказала вначале, что маме бы сходить к психологу? То есть ребенок взял на себя функцию взрослого. Он руководит мамой. С мамой что-то не так, и что-то не то, ей нельзя доверять. Это я ее контролирую, и я за ней слежу. И тогда я топаю ножкой, и тогда я плачу, и тогда мне плохо и ребенку кажется, что вместо мамы. Обращайте внимание на плаксивость детей, обращайте внимание на такое отношение детей. И, как правило, до 12 лет Здесь работать по-хорошему нужно и с одним, и с другим человеком. И очень часто, работая с мамой, плаксивость ребенка просто уходит. И вот эти вот держания, прятания за маму и тому подобные вещи они не всегда связаны с детскими страхами. Очень часто это родительские страхи. Просто ребенок не понимает, естественно, с чем это связано. Но он ведет себя так, как он себя ведет. И еще в последнее время у меня появилась поговорка «Детям без взрослых очень тяжело». Создайте своему ребенку настоящего взрослого и объясните своему ребенку, кто в доме взрослый, а кто ребенок. Количество невроотделений и пациентов этих невроотделений растет именно потому, что дети наши пытаются нас воспитывать, пытаются быть взрослыми, а это им не свойственно, и поэтому психика рвется. И если она рвется чуть-чуть, то это невроотделение. А если сильно, то психиатрия. Я точно знаю, что ни одна мама не хочет иметь больного ребенка. Сегодня ко мне пришел молодой человек, который хочет жену. Ему уже сорок, И я понимаю, что когда-то давно на него тоже как-то не очень обратили внимание занятые родители. И сейчас в свои сорок он очень молодо выглядит. Он так и не особо вырос, потому что его великая мечта быть ребенком. Она исполнилась, он ребенок, просто большой. Семья. Да, у него есть уже дочка от первого брака. Он сам. Я надеюсь, что там... Педагогическая запущенность, которая, возможно, с годами во что-то превратилась в другое. Точно такой же была, возможно, его супруга. У них растет ребенок, который неизвестно, кто воспитывает. Потому что с ней он разошелся. Причем на развод подавал он сам. Она ему не готовила дома. Совершенно детские нормальные претензии. Так что то, о чем я говорю, это очень важно. Дети растут, и сейчас ему 2-5, завтра 25, потом 45, и когда-то они останутся без вас, и вкладывая сейчас в детей успокаивая то, что они могут расти, у них есть такая возможность, они имеют право быть детьми, и тогда ему сегодня два, завтра три, потом четыре. И так он проживает каждый свой возраст, а не так, как мы застреваем в некоторых возрастах. И в итоге у нас ходят какие-то сорокалетние подростки, какие-то 50-летние трехлетки и тому подобные вещи. Да, я понимаю, что можно и в 50 лет многое сделать для трехлетки и позволить ему расти, и тому подобные вещи. Но можно же сделать все вовремя. Дети растут, и у вас, родители, есть возможность им это позволить. Вы просто не думали о том, что ваши дети так вам помогают. Плаксивость детей – это не потому, что им страшно. Подумайте. Почему они боятся за вас? И почему рядом с вами им не очень спокойно? И почему без вас им очень тревожно? Я знаю, что очень хочется привести к психологу ребенка, но ну, может быть начать с себя.